Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в Вальхейм. Поплавал тут, значит, я недавно немножечко померу, открыл для себя новые земли, а также с этими новыми землями я открыл для себя совершенно нового торговца. Нового и единственного, как говорят, да, на этой карте. Ну и сегодня, конечно же, речь пойдет о том, как же найти торговца Хальдера, Где его можно найти вообще? И что нужно для того, чтобы как-то с ним взаимодействовать и торговать? Все это и многое другое сегодня в нашем выпуске. Поэтому, зритель, не отключайся, смотри это видео до конца. Дальше будет очень много интересного, годного а, контентика. Также не забывай ставить лайкосик под данный видосик, ведь мне очень нужна важна твоя а, поддержка. Ну а братишка Скреч, взамен за твои лайки будет радовать тебя годными, крутыми видосами, а, не только по Вальхейму. Приятного просмотра. Ну а мы, ребятки, начинаем. Рано или поздно вам придется покинуть владение своего острова и отправиться э, в приключения. В своем приключении знайте, что вы можете наткнуться не только на кровожадных злобных чудищ, а на вполне мирных э, людей, таких как торговец э, Хальдер, который существует в единственном экземпляре, и на каждой карте его, в принципе, можно э, найти. Но это достаточно очень редкое явление. Если вы найдете этого торговца на слишком раннем этапе, да еще не познав даже ни меди, ни бронзы, то считайте, что вам крупно а, повезло. Кто, ребят, такой этот Хайдбер? Это у нас, значит, торговец, случайно обнаруженный в биоме черного а, леса. Преимущественно он обитает. Даже, ребят, не преимущественно, а конкретно нужно его искать в черном а, лесу. Он у нас, значит, продает несколько уникальных предметов. Да, это основное его а, преимущество, ради которого стоит его искать. Предметы можно, конечно же, купить, а, но для этого потребуется достаточное количество... А, монеток, Монетки, ребятки, подойдут те, которые мы собираем в наших с вами приключениях. Когда вы, ребят, будете путешествовать по вашему миру, а, и как только вы приблизитесь к торговцу хотя бы на 2 километра, то тогда на вашей карте появится вот такой вот мешочек автоматически, даже если вы, а, даже это если зона у вас будет не исследована. И, и внимательно, ребят, смотрите, если этот мешочек появился, то значит все в порядке, можно выдвигаться к торговцу уже с а, а, запасенным зоной золотом И тратить его на все те ништячки, которые он будет для нас а, предлагать Да, ребят, вот у нас, я тут уже заранее нашел, да, на стримчанском, кстати, я его нашел У меня тут а, проходил как-то стрим, и я чисто случайно на него наткнулся У меня, кстати говоря, этот торговец а, появился а, недалеко от второго а, босса древнего И вот мы добрались до торговца Конечно же, уже с припасенными ресурсами. И сейчас будем смотреть, чем же этот парень у нас а, торгует. Да, вот такое тут чудище у него, значит, здесь имеется... Вот такой вот бычара, да, который, видимо, помогает ему перевозить все награбленное. И вот он, собственно, наш, наш с вами торговец а, Хальдер. Да-да-да, добро... По... Здравствуй, дорогой Хальдер. Что же ты нам можешь предложить? У меня взамен для тебя есть очень много чего ценного. Именно ценного, друзья, это ключевое слово при а, взаимодействии с, этом, с этим персонажем. А, ценные вещи а, вы будете находить в процессе ваших с вами, наших с вами приключений. Имеется в виду вот эти, ребят, монетки, имеется в виду вот это янтарные жемчуг. Имеется в виду также янтарь и, конечно же, рубины. Все эти предметы, все эти ценные вещи с пометкой «Ценные» ни в коем случае не выкидывайте, не игнорируйте. Всегда старайтесь находить место для этих вещей в вашем инвентаре, и тогда точно получится поторговать с нашим замечательным Торговцам. При торговле основной валютой являются вот эти вот монеточки. Но а, в эти монеточки, если у вас, у вас их недостаточно, можно конвертировать любой вот этот вот ценный а, предмет, который у вас а, имеется. Имейте это в виду и я вам сейчас продемонстрирую, как это а, происходит. Вот, например, у нас есть несколько монеток и у нас есть несколько... Других ценных а, предметов Пойдемте, ребят, сходим уже к торговцу И попробуем с ним поторговаться а, Ну и заодно, зритель, сразу же хочу тебе а, Рассказать про то, что когда ты находишь Вот эти вот а, ценные предметы Знай, что у них на данный момент Пока нет никакого другого применения Как просто их продать торговцу а, Хальдеру. Поэтому все, что у тебя есть ценного а, Сразу же продавай, как ты найдешь торговца Все, ребятки, продавайте торговцу Конвертируйте вот это все ценное барахло Вот в эти вот монеточки, на которые потом и можно будет что-нибудь а, купить. Так, ну что, Хальдер, давай с тобой поторгуем, что ли, немножечко? У меня вот тут есть несколько монет, да, он, ребят, а, при взаимодействии с Хальдером у нас открывается вот такой вот а, инвентарь, в котором мы видим а, несколько предметов сразу. Есть праздничный колпак, а, который, ребятки, нам не дает ничего, как кроме как а, придает придает внешний облик который, ребят, придает праздничный облик нашему а, персонажу. Ничего особенного в этом нет. А, венец дворфов – это, ребят, интересная штуковина. Это у нас переносной, а, можно сказать, шахтерский фонарик, а, с помощью которого нам не при... надев которого на себя нам не придется больше светить факелом в пещерах и нам будет достаточно хорошо все видно, как только мы его приобретем. Но он стоит 620 монеточек. Следующая вещь очень важная, что он продает – это, конечно же, а, Мегингьорд Это у нас. Офигенный пояс, который дает владельцу нечеловеческую силу. Да-да-да, друзья. А это значит, что вы можете расширить а, вместимость вашего инвентаря. Все мы знаем, что стандартная вместимость в инвентаре 300 пунктов или, 300 же, или же 300 килограмм. Как только вы а, становитесь а, счастливым обладателем Мегингьорда, а, ваша... Ваш, ваш переносимый вес увеличится еще на 150 пунктов И вот как сейчас у меня, видите, 450 пунктов мы можем а, перетаскивать с собой Так, посмотрим, что он дальше у нас продает а, Плоть эмира, это у нас земные останки великана эмира Насколько я знаю, они используются для каких-то особенных крафтов а, В каких-то особенных а, рецептах То есть это уникальный тоже, уникальный, ребятки, ингредиент Который не всегда потребуется, только лишь а, в определенных а, редких а, случаях и также, ребят, мы можем у него купить удочку С помощью которой можно будет ловить рыбу Да, да ребятки, это сразу же отвечает На, на вопрос, как же рыбачить В Вальхеме, а все, ребят, очень легко И просто, без торговца Пока что нет возможности рыбачить Совершенно никакой у нас а, В Вальхеме, хотя вроде бы, ребят, такое Простое дело, а увы, без торговца Не получится рыбачить, поэтому, поэтому знайте все Что удочка только лишь у торговца Хальдера продается и наживка К ней также продается у торговца, у торговца а, Хальдера, ну что что ж, друзья, давайте посмотрим еще раз, сколько у нас есть а, лишнего ценного а, хлама. Вот, смотрите, этого, этого и вот этого у нас а, в инвентаре имеется. И давайте попробуем ему продать. Продаем мы рандомно. А, у нас из инвентаря берутся случайные предметы. И нажимая вот на эту вот кнопочку, они просто-напросто автоматически продаются. Ребят, было 100, стало 140. Продаем еще... Ой, какие у нас, ребят, ценные вот эти рубины Кстати, ребят, рубины реально ценные Вы посмотрите, сколько дали за 5 рубинов, аж целых а, 100 пунктов И дальше, ребят, продаем, что у нас там еще И янтарная жемчужина продана за а, 10 а, пунктиков Все, ребят, мы сторговали и уже нам хватает даже на плоть а, и мира Но покупать я у него ничего не буду, потому что все, что мне нужно будет, я у него куплю, конечно же, а, попозже Ну и вот таким вот образом можно с этим парнем взаимодействовать, можно с ним торговать Ну и также хочу рассказать об, об, об некоторых моментах, которые Стоит знать, когда вы находите торговца Во-первых, друзья, как только вы найдете лагерь Торговца, советую кинуть недалеко от него Какой-нибудь а, портальчик Да, чтобы всегда иметь Возможность телепортироваться к этому парню И продать ненужный ценный а, Хлам, о котором я уже Вам рассказал. А, второй, ребятки Нюанс, а, когда вы находите торговца Знайте, что а, вокруг Этого места, вокруг его лагеря а, Существует некий вот такой вот Купол, да, мы можем, кстати, сейчас его наблюдать Видите такой, знаете, прозрачный полук Круг, полусфера такая, полушарик а, Внутри которого у нас а, Определенные, ребятки, приват Стоит, да приват зона, куда не могут Сунуться враждебные а, Монстры, то есть вы знаете Что в возле этого места вы защищены И тем самым можно использовать это место Как укрытие от враждебных а, Монстров, сейчас я постараюсь, ребятки, продемонстрировать Вот, значит, мы тут бегали На Брелина Грейдворфа, да, на типичного а, Убираем фекелочек, потому что Эти парни боятся, и давайте посмотрим Как же этот парень будет нас сейчас а, Преследовать. Давай, родной, давай, догоняй уже меня, попробуй догони, у меня тут есть одно местечко, пошли покажу Пойдемте, ребят, продемонстрируем, как же действует этот самый приват Вот, ребят, гонится за нами Грейдворф, вроде бы хочет нас нагнуть, но он и без портала ни хрена этого не сделает Но мы, ребят, просто заходим сюда, и смотрите, магия Этот парень сюда просто не может пройти, он вот вроде бы, ребят, бежал, да, вот сюда выходим за портал, все, он бежит Заходим, ребят, вот, смотрите, наглядно, вот он бежит за нами, да, вот он, мы здесь стоим, вот, пожалуйста, мы, ребят, не за порта. вот, заходим, ребят, за эту, за эту стеночку, и все, здесь он даже наш, нас ударить не может, он просто убегает обратно в свой лес, беги давай, Форест, беги, чтоб я твои задницы здесь больше не видел, вот таким, ребятки, образом можно просто-напросто а, прятаться а, в этом месте, если вдруг аж, уж вас там сильно преследует большая группа, этих самых страшных лесных э, существ. Ага, конечно же, страшных с одного удара молотка разлетается. Ну, ладненько, ребятки, это уже другая история. Торговец Хальдер, конечно же, дело хорошее очень, да, он позволит вам э, выживать э, немножечко более комфортным образом в этом мире, но достаточно запарно его искать. Э, некоторые рассказывают, что вообще при прохождении исследований всей карты не находили этого парня э, не, без понятия, где он находился у них, может быть, в какой-то пещере сидел может быть вообще это был какой-то уникальный баг а, Некоторые же а, рассказывали, что находили его сразу же на первом стартовом острове Где появились, да, и где а, стоит наш ал алтарь для всех убитых боссов, да, с трофеями а, Такое тоже может быть вполне У меня же он оказался сразу же возле второго босса недалеко Да, вот у меня босс древний, да, вот у него алтарчик вот здесь находится И вот здесь вот у меня находится этот торговец а, Хальдер Тоже, ребят, вот такое вот интересное совпадение, кто его знает, как правильно искать торговцев, я, ребятки, вам не подскажу, потому что нет нигде конкретной точной информации. У нас, ребятки, процедурно-генерируемые миры. У каждого мир уникальный, конечно же, и поэтому уникальное у всех расположение этого торговца. Поэтому как, ребят, кому а, повезет? Если же вам вдруг захочется убить этого парня, да, и нанести ему какой-то урон, да, и ограбить, уверяю вас, это а, не получится. Ни топориком по нему ударив вы его не убьете, Также, ребят, ударив по его животному, а, тоже ничего не произойдет. Даже если вы, ребят, выстрелите в него из лука вот так вот в голову, а, стрела будет, да. А, место, где стрела, а, место, куда стрела втыкается, тоже есть. Но никакого урона ничего не происходит. То же самое с его а, животным. Убить у вас не получится. Их ни, ни за одного оружия даже не надейтесь. Вот, вот такая вот информация, которую смог добыть для вас братишка Скреч а, по торговцу. Хальдеру. Зритель, если же ты считаешь, что братишка Скретч упустил что-то важное по поводу этого торговца, напиши, пожалуйста, об этом а, в комментариях. Конечно же, все комментарии я читаю и тебе непременно же отвечу. Также, зритель, если у тебя есть какая-нибудь крутая идея для нового видео, пиши, пожалуйста, не стесняйся в комментариях и, возможно, в следующем видео а, я реализую твою а, задумочку. Играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует!